Уважаемые администраторы и преподаватели, есть с нами и такие центров. Мы рады всех приветствовать. Приветствовать накануне хорошего, светлого праздника Хануки. Накануне такого, знаете, праздника, который несет чудеса, домашний уют, тепло. И мы с вами, как часть все-таки еврейской общины, тоже своими, своими действиями, своими проектами, нашими центрами, несем хорошие и добрые людям несем потому тому, что э, знания, э, какой-то новый толчок в жизни, э, дополнительное признание, уверенность в себе. И сегодняшняя наша цель, она достаточно рабочий имеет характер, несколько вопросов, которые мы хотели бы и осветить, и обсудить совместно с вами, потому что все эти годы мы были, были и остаемся хорошей командой, есть моменты, когда решения и идеи нужны не только от меня, Светланы, Ирины, как координатора, но и... Вас, потому что вы а, первый на первом фронте. Вы работаете с людьми, вы работаете, видите, знаете, как, как э, меняются и меняются ли потребности, какие изменения происходят, какие люди к вам приходят, что происходит в еврейской общине, чем она живет, как она меняется и трансформируется. Поэтому я думаю, что сегодня а, немного по, по времени, но эффективно мы с вами обсудим а, такие вопросы. Первое — это цель проекта «Ортки Шернет». Вроде бы она понятна и ясна, но э, все равно... Хочется освежить в памяти и понять, что мы идем вместе в нужном направлении. Проект Орд Шернет задумывался, и в этом он не менял своей позиции. Совместный проект двух организаций, который, с одной стороны, является частью еврейской жизни, которая помогает еврейское общение формироваться, становиться, растить новых лидеров, помогать людей связывать друг с другом. С другой стороны, это проект женский, это проект, который цель которого — помогать женщинам, разным женщинам, в первую очередь еврейским женщинам и, конечно, тем незащищенным слоям общества женского рода, которые который потребует, который нуждается в первую очередь, и мы успешно с вами в этом плане сотрудничали. И эта цель не меняется, несмотря на новый пятый этап и, возможно, последующие изменения. Мы по-прежнему работаем и являемся частью еврейской общины в наших странах, Украине, России, Белоруссии Грузии, и мы по-прежнему работаем. Для женщин для того, чтобы их положение укреплялось, улучшалось, они чувствовали себя равноправными членами нашего общества. А, как бы есть ли какие-то по этому поводу вопросы? Можно задать руку, если нет, мы движемся дальше. С этим достаточно все понятно. С нами сегодня нету, не все присутствуют центры, потому что... А, Следующий этап — это изменения, которые отразились на нескольких наших центрах. Центры прекратили свое существование в том виде, в котором они были до этого момента. Сейчас идет решение о том, как, куда они будут переноситься в рамках города, в рамках страны. И мы дальше вас информируем об этом. Поэтому как бы количество наши мы не можем по-прежнему точно сказать, какая цифра э, центров на данный момент этот вопрос решается. Но есть те, которые однозначно как бы, прекратили свое существование. Это город Кинешма, это город Рыбинск и город Винница. Э, девочки остаются с нами на связи, остаются частью организации. Это важно, мы никого не теряем и ни с кем не прощаемся с нашими волонтерами и активистами. Это наш принцип, принцип проекта Киашара. Женщины по-прежнему, несмотря ни на какие сложности, границы, рамки, поддерживают и остаются друг для друга хорошим надежным плечом. Э, э, э, Опять-таки, возвращаясь к тому, почему и как, Происходят изменения, жизнь наша не стоит на месте, и за многие годы существования наших центров, начиная работу в еврейских общинах, мы видим, что, к сожалению, еврейская община тоже переживает трудные финансовые периоды, и еврейская община находится на в наших странах на самооступаемости. И если на первых этапах помещения для компьютерного центра даже не возникал вопрос о том, что оно должно быть как-то оплачено, то сейчас, зная даже по привому рогу, аренда, как бы община должна платить сама себе за свое существование, за все помещения, за, за центры, за... Программа, которая не действует, потому что э, финансирование глобальное мировое сокращается, и мы и в вынужденных условиях, и в новых условиях того, что э, все в наших руках, если нам нужна общинная жизнь, если мы хотим еврейской жизни, мы должны в это вкладывать. Э, и с этим есть сложности. Э, э, на данном этапе мы от, многих, э, от некоторых из вас получали обратную связь, о том, что где искать ресурсы для того, чтобы покрывать э, траты э, общины на аренду помещения. <coughs> Хотела вот первый вопрос и возможность э, подключать видео и аудио. Какие есть идеи того, как, может, как можно взаимовыгодно э, с, продолжать жизнь в еврейской общине, быть частью проекта, но при этом... Не, не, не тратится, скажем так, на аренду, потому как это достаточно серьезные ресурсы. Расскажите, девочки, как с этим обстоит у вас в городах? Есть ли вообще такая потребность? Нету. Да, ну, да, Влад, по туре скажу, что потребности в аренде, наверное, у нас ну, такой вот явный нет, потому что мы часть общины, и мы пошли. Община понимает важность да, этого компьютерного центра, который будет общине. Поэтому тут, наверное, у нас вот как бы аренда как аренда тут не стоит. Какие-то там коммунальные интернет, да, это проблема. А как здание, как помещение, то, конечно, нет. Но это Туле, еще раз повторюсь. У нас свое здание. Я хочу сказать про Волгоград. И, uh, тоже компьютерный центр, неотъемлемая часть. И та, та презентация, которая произошла вчера, она еще раз подтвердила необходимость и важность компьютерного центра при общении. У нас нероскошное помещение трехкомнатное там, на 90 метров квадратных, и компьютерный центр не имеет но вот у нас отдельную комнату, там же у нас и библиотека и, и так далее. Вот. Но мы уже столько лет, больше десяти лет в этом помещении и нас знают. И, ну, такой проблем нету в том виде. Община оплачивает аренду помещения. В угу. Добрый день. Появилась такая проблема. Мы были в составе еврейской школы, они пользуются то есть, на взаимовыгодных условиях. Но в последнее время стали у нас просить деньги за аренду. Хотя каким образом это можно сделать? Даже мы нашли деньги, община неприбыльная организация, они не могут получать по безналу деньги от нас за аренду. Мы не можем их платить. Вот такая пока ситуация. Возникает, не знаем, как ее решать. Это спасибо, будем думать. Ну, то есть это руководство школы, правильно? Да, нет, это не руководство школы, это Равин, как бы его школа, и он сказал, что он хочет, что мы деньгами поделились с ними. Кстати, школа пользуется нашими компьютерами. Так, Алло. Ну, в Твери такая ситуация, что у нас, мы находимся в здании синагоги, но синагога продолжит ортодоксальное общине. у нас центр при общине современного иудаизма, Это как бы у нас есть от, как община современного иудаизма, у нас есть финансирование небольшое но как бы вот очень много мы платить не можем, у нас вот, ну, пока терпимая ситуация, но нас постоянно, можно сказать, прессуют, поэтому тут э, обходимся пока тем, что дает торт, но трудно сказать, насколько мы продержимся. Вот так вот можно что у нас отдельное такое, вроде как, помещение не, не, небольшое, где стоит 6 компьютеров. Вот, но тут у нас и компьютерные курсы, и кабинеты, и тоже и как библиотека, все вместе. В общем, ну, поэтому это не чисто вот компьютерные курсы, только и все. Ну, то есть, как бы совмещается помещение с... Да, да, да. Ну, да. у нас также и вот Кривой Рог, то есть у нас днем работает общинный центр, и вечером, и выходные дни работает компьютерный центр. Ну, нас... просто сейчас мы выживаем за счет того, что ОРД дает некоторую сумму, mm -hmm. вот, но если будут просить больше, то вот где эти больше брать, это проблема. Mm -hmm. Марина, кто, какой ОРД вам дает? Ну, ну не орд я имею в виду через эти кэшер, кэшер дает, я неправильно выразил. Кэшер вот. дает не орд в рамках проекта ОРТ Кэшернет идет определенное финансирование, да? Да, да она да. имеет не там... переводится ну, через орд. Она не переводится. Да, денег канал, день, но... я неправильно выразил не меняет, Денег да. все равно мало. Вот. Если вы у вас возникают проблемы, давайте. Вот сегодня такая уникальная возможность сегодня. Есть и Влада, и Надя, и Рада, и я здесь, мы связаны, мы можем, я могу разговаривать с Александром Лысковым, мы можем говорить, если где-то у вас с руководителем федерации еврейских, с руководителями, то есть с теми лидерами еврейских структур, которых, поддержка которых нужна. Я думаю, что... Нет, на такой уровень, свет, спасибо, на такой уровень не надо выходить, это как бы у нас тут наша внутренняя проблема, но посмотрим, как она дальше будет выходить. У реформистов все равно больше денег, чем они дают, все равно не будет, вот, поэтому я пыталась написать грант, к сожалению, голландский фонд нам в этом году отказался, вот только сегодня получила ответ, ну, что же делать, будем мы выживать из того, что есть. Да, сейчас просто начинается вот то, что Влада говорила, и сейчас начинается новый этап деятельности проекта. Требования будут серьезно повышены, и центры сокращается, и мы будем вот сейчас Ирина Дайн, я, Влада, мы работаем серьезно с ОРТом для того, чтобы, возможно, изменить финансирование, и, возможно, чуть больше было бы денег для покрытия именно аренды, но... Как уже говорили, центры работают, в принципе, Орд Кишернет-центр – это, ну, 9 часов в неделю, то есть три раза по три часа занятия идут. Остальное грамотно, как использовать это помещение, как поддерживать общину, как другие формы, которые можно было бы так, чтобы община сказала «Ой, да, пожалуйста!» Ни в коем случае, Светлана, если вы уйдете, нам станет еще хуже». Поэтому Будем вместе вот с Владой, с Надей, с Ирой будете, будем обсуждать, как каждому центру конкретно сделать так, чтобы им выгодно было и гордость была за то, что у вас вот центр есть. Я просто сейчас немножко отключусь, вот, но я буду слушать, о чем идет речь. Лена, спасибо, написала по Луцку информацию, Галина по Екатеринбургу. Если есть ли какие-то еще ну, вот, такие неповторяющиеся случаи? Да, у нас еще проблема. У нас в нашей еврейской школе открыли параллельно смарт-школу. Это тоже про проект Равнера. Это все замечательно, но он работает после обеда. И Школа маленькая, и я пыталась работать в компьютерном классе параллельно с этим, когда по коридору гоняет миллион детей, это практически невозможно. И я сейчас часть курса перевела в Сахнут, как бы у нас там совместный проект, и сначала у них одно занятие, у них одно у нас, теперь английский для компьютера у нас просто проходит в Сахнуте, потому что в школе это нереально. Делать, вот Валя преподаватель сейчас тоже у нас онлайн, она с пожилыми людьми онлайн занимается. А как правоприводить? Я просто мне сейчас некуда их приводить даже после обеда, если какую-то группу нам мы наберем. А хочется ее набрать. Не так знаю, вот, ладно, правда, нет. не знаю, как сейчас разрулить эту ситуацию. Это, то есть ты имеешь в виду, смарт-школа проходит на технике? Э, компьютерного... Нет, на своей технике, но это все внутри одной школы. Они Два кабинета им выделили, вы... закупили технику гораздо лучшего уровня, качества, чем наша. Все современное, все mm -hmm. шикарно. И мы не пересекаемся аудиторией, но мы пересекаемся тишиной. Ну, они-то до которого часа? Они-то за... До полвосьмого. До пол С двух до полвосьмого. Дети вообще, получается получается, пришли в школу. Давай, как бы, Свет, я услышала, зафиксировала, и нам проще, быстрее будет. Да, вот на данный момент. Может, как-то оно раскрутится, разрулится, но вот пока месяц мы в таком стрессе. Я поняла. Uh, uh, у очень меня очень... еще один вопрос, если можно, uh -huh. поэтому же, вот то, что сейчас uh, Светлана сказала, она говорит, uh, центр работает uh, ну, 3, uh, по три часа. Три раза в неделю, 9 часов. Mm -hmm. Как, чтобы он работал эффективно? Это все хорошо. Скажите, вот если центр, центр может больше работать. Другой вопрос, сколько там должен находиться преподаватель в таком случае или администратор, чтобы очень эффективно его использовать, потому что мы сюда без нас никого не пустим. Тут центр может работать только в присутствии администратора или преподавателя, вы же понимаете, поэтому, допустим, сделать его работающим 8 часов в день, ну, это не совсем реально. Нет, Каждый мы день. больше э, ну э, смотрите, э, тут вопрос от, э, как бы для меня два э, ответа. Эффективность заключается в чем? В количестве увеличении количества рабочих часов администратора и преподавателя. Если в этом необходимость, давайте это говорить и на данном этапе ну как бы принимать решение. Если речь идет о, о наполнении, о том, э, что может быть привлекательно для нынешней аудитории, не знаю, женщин, еврейской общины, это другой вопрос. То есть можно оставаться в рамках тех же 9 часов, но просто говорить о несколько других курсах. Э, как бы это один из следующих вопросов, которым хотелось... Euh, уделить внимание, потому что все мы понимаем, что основы компьютерной грамотности в таком виде, э, вот в чистом виде, как мы давали это и 15, и больше лет назад, они... Ну, мягко говоря, подустарели, потому что люди сейчас заходят и пользуются количеством неимоверных гаджетов, они бесконе, они на полной связи, и вот какие-то азы, это все методом, ну, это настолько быстро происходит адаптация какие-то понятия просто уже изжили себя. Они не нужны людьми, просто практически не работают. Мы их можем давать и учить, но они с ними не сталкиваются, им нужно более э, свежая, новая и, и интересная информация. И вот, вот об этой наполненности хотелось спросить, потому что многие ну, из вас» э, работает уже по... Э, скажем так, по запросам людей, по запросам целевой аудитории совершенно в разных направлениях. Мы сейчас тоже в ближайший месяц будем работать совместно с Портом, и которые как, бы, как раз-таки варианты того, какие это могут быть курсы, разрабатываются эти идеи. Но хорошо бы от вас услышать, что нужно включить, что необходимо включить в современные курсы. На, в конце концов, на дворе 2018-й мы говорим о новых возможностях. И, э, э, и этим возможностям нужно обучать женщин. И для того, чтобы эти центры были эффективны и интересны, в первую очередь нам, э, как администраторам, как преподавателям. То есть ну, не хочется информацию, Word и Excel, ну, которые совершенно базовые вещи, какие-то основы комп компьютерной грамотности 20-летней давности давать. Это, ну, давайте признаем, что это уже... Ушло в прежние четыре этапа. Мы как-то двигаемся дальше. Влада, можно я вставлю да, свои да. пять копеек? А, копеек? Можно я вставлю сейчас? Конечно, вот? Ира, можно. Я прошу прощения. Здравствуйте, все девочки. Я просто сегодня вернулась из Волгограда от Инны Моторной. Поэтому, может, я чего-то не знаю, и где-то не читала повестку дня. Я заранее прошу меня извинить, но просто я хотела немножко прояснить ситуацию. Влада совершенно права и говорит совершенно правильные вещи. Но все это мы уже давно обсудили, обговорили, и поэтому для какой-то более оптимальной нашей работы сейчас, чтобы мы долго не задерживали людей, давайте все-таки перейдем от общих фраз к чему-то более конкретному, да. Значит, что мы имеем на сегодняшний день? Я, как представительница второй половины партнеров проекта Орт Кешернет, хочу еще раз напомнить нам о том, что мы пришли к 1 октября 2018 году с неплохими э, достижениями. У нас все-таки 55 тысяч и э, еще немножко э, людей, которые окончили наши курсы. Конечно, это не живых людей, а это э, около 30 тысяч людей, которые повторно еще обучались на наших курсах, поэтому получилась такая... Цифра. Но 30 тысяч – это тоже хорошее число, да? Значит, что мы имеем на сегодняшний день? То, что нам надо менять концепцию. Мы это поняли. Влада нам это uh, еще раз uh, совершенно… Uh, она здесь была права, что она нам об этом напомнила. Но мы это знаем, да? uh, У нас есть проблемы. Вот сейчас мы говорили об аренде. Да, эта проблема тоже нам известна. Она ощутима, но не настолько она принципиально является главной по сравнению с тем, что нам нужно менять не только концепцию преподавания, нам надо просто как-то перемотивироваться. Мы очень давно друг с другом работаем. Уже с вами я 13 лет, с 2005 года. В основном команда не менялась. А вы работаете еще больше. Поэтому с 2003, с 2002 года. Поэтому нам надо просто сейчас задуматься. Не сейчас, в эту секунду мы будем говорить, о том, что мы уже готовы, и у нас есть готовые решения. Но нам в ближайшее время надо все-таки подумать, как нам взбодриться. Мы расслабились все, и это показало вот это внезапное, партизанское, бессмысленное, на первый взгляд, но, к сожалению, очень принципиальная, которая открыла нам на многое глаза, проверка ОРТа наших центров. В основном нельзя, вот, кроме по пальцам пересчитать, 3-4 центра работают хорошо, все остальные работают плохо, и никто меня не переубедит что это из-за того, что у нас аренда э, высокая, или из-за того, что у нас в коридоре шумно, или из-за того, что у нас еще какие-то внешние проблемы. Прежде всего, это мы. Это мы расслабленные. Я расслабленная, Надя, преподаватели, администраторы. Из-за того, что мы уже много знаем, много прошли. И э, нам кажется, что мы уже на автоматизме можем делать все, что угодно. Вот это вот наша беда. И ОРД нам ее показал. И поэтому э, сейчас мы имеем то, что имеем. Э, имеем мы следующее. Четыре договора с центрами до конца этого года. И ни с кем больше ни о чем э, мы не договариваемся. А для того, чтобы э, все-таки этот процесс нового года пошел и пошел очень продуктивно, я считаю, что э, нужны э, нам э, сейчас предложения от каждого э, из нас, чем он собирается заняться. Да? Большая... Если тем же самым, то, дорогие товарищи, вы видите, что это уже не проходит. Давайте э, задумаемся над этим, потому что сейчас очень сложная ситуация. Нет договоров. Нет договоров – нет денег. И мы не будем говорить уже, а когда нет денег, то нет работы в центрах. И говорить о каких-то наших концепциях э, или о наших перспективах, Сложно. И вот и получается вот этот замкнутый круг. Поэтому здесь давайте немножко оживим себя, сейчас нашу дискуссию, и поймем, что нам с этим сделать. Прежде всего, чтобы я пришла, так как я являюсь руководителем проекта Орт Кешернет, вот непосредственно этого отдельного сегмента, да, и э, Надя является координатором. Я хочу знать, что мы можем... Вот я завтра выхожу после э, командировки на работу, я хочу знать, э, что я могу сказать. Э, какие я могу назвать причины для того, чтобы этот проект Орд Кешевнет был э, успешным еще хотя бы будем говорить о четырех. Годах. Я не могу сказать а, больше. Вот просто мне надо э, более конкретный разговор и более, спокойный, знаете, злой, суровый и э, совершенно такой честный. Ира, я... а у вас, у вас видео не включается? Я его включила. Вы меня не видите, Света? Нет, нет, никто не видит. У меня включен да. э, этот... Э, да, так я его выключу, может, если я выключу, вы меня увидите. Я в халате. А, ну, да, да, да, ладно. Вот. Но... То есть, э, понимаете, мы сейчас опять... Вот вот мы разговариваем уже 31 минуту. Вокруг до да около. Я хочу э, все-таки... Э, мы решим все проблемы. И аренду, и шумы, и все что угодно. Мы только пока с 1 октября, а Света поднимала этот вопрос еще раньше, о нашей новой концепции, о нашей новой политике. Давайте говорить вот об этом. Среди нас есть люди, которые горы ворочают в своих центрах. Я сейчас приехала от моторной. я увидела и убедилась. Это просто генератор идей, и это просто... В центре жизнь кипит так, что э, просто зависть по-хорошему берет. Я думаю, что и во всех ваших остальных центрах все, что касается именно работы в рамках э, проекта Кешер, происходит все замечательно и прекрасно. Давайте еще продлим там, чтобы это было в рамках проекта OR вот. Да, вот, спасибо, вот. Ирочка. Ага, можно не, минутку, потому что сейчас я на таком... Сейчас то, что говорила Влада в, в самом начале, и сейчас вот и именно. Я предлагаю сегодня все-таки в разговор не говорить о концепции. Эта концепция будет разработана профессионалами проекта Кешер и Орта и предложена центром на обсуждение. И это не сейчас. Главное сегодня что мы все должны помнить еще раз то, что говорила Влада, что центры должны работать вместе с еврейской общиной для жизни. У каждого города свои, своя целевая группа и своя целевая аудитория. И это с координаторами, менеджером проекта будет обсуждаться. Что абсолютно изменится, это то, что расслабленность, успокоенность, а, семья в определенном смысле слова. Это вопрос уже ушел в прошлое. Это нам показало не только и не столько проверка ОРТА. Мне лично эта проверка тайная, ничего тайного не открыла. А это определенным образом любовь Иры Дайан и Нади к нашим сотрудникам. Это умение как-то уже... Определенным образом, каждого, как мы, мы все в таком коконе, своей удобной ситуации, все, кокон, и этому залог сегодня здесь, Влада, Ира, Надя, кокон существовать перестал. Вот такие встречи, я считаю, вам нужно проводить регулярно. Наде, Владе, Наде и Ирине, или кто-нибудь, кто, те, кто будут вести проект и все сложности решать на регулярном уровне, я не понимаю, почему на занятии нельзя раз в месяц включить скайп и познакомить руководителей проекта с, с теми, кто учится. Я считаю, что сегодня проект ⁇ Оттешернет ⁇ в городах. Возглавляют потрясающие женщины, энтузиасты, люди, которые готовы двигать вперед в неимоверно трудных условиях, в которых мы сегодня с вами живем. Наша большая спонсор, которая дала сегодня поддержку проекта на 5 лет. В честь этого, по ее просьбе, центры сегодня получили статус центра Мары Шварц именем женщины, которая много лет поддерживает проекты э, женской еврейской организации всему. И для нас это большая теперь ответственность. Э, мы каждый из нас должен э, отвечать тому уровню, тому статусу, который мы имеем. Как это сделать? Я думаю, что Ольги из Гомеля, Светлане из Черкас, Гали, э, любому из нас не рассказывать. Каждый знает у себя в городе. Где ваша целевая аудитория? Превратить центр, то, что вот говорил Влада, вместо обучения пожилых людей или детей вашей воскресной школы, пусть будет так, но 9 часов или сколько там, 10-12 часов в неделю, это центр для женщин, для людей с особыми возможностями, потребностями, для тех, кто реально, кому мы нужны. Плюс община и так далее. Так что я думаю, что я передаю Владе и Ирине обратно микрофон. Я думаю, что сегодняшний разговор начало пути. И хотелось бы, чтобы было понятно, как будут идти презентации сейчас, прививание табли табличек этих, как они, табличек, как на эту встречу придут представители горысполкома, всей общины, женщины, которые обучились, и другие люди, как сделать, как пригласить средства массовой информации, как сделать, чтобы это событие было четко определено. Лада. Я не знаю, какая целостная картинка складывается у администраторов центров, но основная мысль этой встречи, что мы недовольны недовольны собой ну, я вот сейчас, на данном этапе, я недовольна своей вовлеченностью, своими идеями, протеканием проекта, в первую очередь в Кривом Роге, ну, потому что это мой родной город, и дальше во всех остальных городах. Вот ощущение, что по накатанной или как бы по старой привычке, и вроде как все нормально. Вот слово вроде, оно в... это один из, ну, скажем так, самых дорогих проектов для, для проекта Кеша. И я уверена, для Орта. И к сожалению, по прежнему э, э, так как было 20 лет назад слово Фандриз, он, он так не. Был. Очень сложно зарабатывается каждый доллар. Очень сложно. Ну, Разные. И поэтому то, что мы, ну, реально, что как бы, нам удается создать на следующий этап деньги и сделать инновацию, реинновацию, новые идеи, новые программы, это очень круто. Ну, мы как-то к этому относимся. Ну, и есть себе, ну, и будет, ну, и слава Богу. Ну, вот так не будет. И проверка, не проверка, мы к этому пришли, и, ну, поверьте, так как было вчера и позавчера, не будет. По крайней мере, я лично приложу к этому массу усилий. Потому что по-прежнему обучение компьютерной грамотности, но не 20-летней давности, а другой компьютерной грамотности, номер один. Иский бюджет нашего города, да, вот сейчас у нас тут... Реформирование в Украине, деньги спускаются в регионы, люди сами придумывают проекты, люди за них, местные жители, голосуют. Так вот номер два в целом спектре проектов стоят компьютерные классы. Для детей, для детей, для детей в школы, в такие центры, для пожилых людей. То есть навыки в обучении они по-прежнему есть. Мы по-прежнему, мы поколение э, новой техники. И э, как бы женщины их все равно отбрасывают на задний план. Потому что все хотят удовлетворить потребности в первую очередь детей. А мы на свои интересы, наши потребности это женщины. И э, знаний всегда не бывает много. Поэтому, возвращаясь к очередному новому этапу, номер один, мы сейчас, вот Ира приехала, наговорила из командировки, и успела сказать и сама Ина о том, что прошло, почему, казалось бы, прибивание, ну, какой-то таблички с какой-то Марой Шварц, что это может быть, и почему это так для нас серьезно и важно. Потому что по-прежнему... Проект является частью общины. И там, где он ну, немного вдали от общины, он с этим есть сложности. То есть, как бы мы, мы еврейская организация, да, мы те евреи, которым завидуют, и которым говорят, ну, какие же вы молодцы, вы в первую очередь для себя, вы так друг друга поддерживаете. Вот мы продолжаем поддерживать. И э, этот проект показать. Э, нужность друг другу и нам общине и мы мы общине нужны и община нам нужна почему скажем так опять-таки какая-то женщина и вот что как с чем это символично для нас почему это важно потому что это немного напомнить и встреснуть себя струхнуть себя есть люди которые очень далеко, и не при миллионных каких-то достатках, для которых важна жизнь еврейской общины, ощущение того, что женщины с другой стороны земли, их потребности, их голос слышится, они стремятся, они не задвинуты на какой-то задний план. Таких, именно на средства таких женщин Живет проект Кешер много лет, все эти годы. Мы не финансируемся огромными какими-то фондами или огромными средствами. Это э, индивидуальные пожертвования таких простых, я бы сказала, еврейских женщин, как Мара Шварц, которая э, путешествовала с нами, и фраза, которая для меня всегда остается, знаете, вот ее на вопрос... Мара, как дела, то есть, это пожилой человек во время поездки, утром э, в таком сборе. Ее с, вот э, Я помню, Мара, как, как дела, как ваше настроение? Она, она отвечала: Extremely well, кто хорошо знает английский. Супер ординарно хорошо, супер хорошо. Вот э, с таким посылом, как бы э, мне хочется, чтобы у нас дела были супер, мега хорошо. Но для этого немножко нужно э, перестать идти, как. Э, как Куда идется? Нужно идти э, туда, куда мы видим цель, куда мы прокладываем эту цель. Поэтому э, начнем с торжественного вручения э, и вывешивания табличек нового этапа о том, что эти компьютерные центры по-прежнему являются э, важным э, элементом жизни еврейской общины. Э, Моторная может поделиться своим опытом, потому, потому что они вот буквально вчера делали прекрасную презентацию, встречу и партнеров, и гостей, и властей, и бывших выпускников, который показал, что центр является частью жизни для многих людей. Хочется, чтобы для нас это было хорошим стимулом и зарядом, а не просто очередным письмом от проекта Кешер и Орта, что мы начинаем новый пятый этап. Вслед за этой, вслед за этой табличкой я думаю, что я не думаю, а последуют дальнейшие серьезные изменения. И для кого и как мы работаем, и какие курсы мы преподаем, и как мы, как администраторы, преподаватели, насколько мы сами соответствуем и стремимся к статусу, не знаю, должностным инструкциям того, что заложено в рамках этого проекта. А, Ина, поделись, пожалуйста, э, как это, практические, да, практические советы да, для тех, кто в скором времени ощутит э, приближение этапа нового. Проекта. Пока я эмоционально так еще насыщенная и не отошла, а, на самом деле мне очень не хотелось, чтобы простое прибивание, прибивание таблички было протокольным мероприятием. Для меня было важно убить несколько зайцев. Но прежде всего проанализировать, что такое пятый, не пятый, двадцать пятый этап, что такое очередной этап. Я полсубботы просидела и перерыла кучу фотографий для того, чтобы сделать презентацию из 10 слайдов. И вот эти вот слайды дали возможность мне посмотреть, что вообще произошло за это время, для того, чтобы показать это людям. Это было важно прежде всего для меня. Ну и важно, наверное, для организации. Для меня было важно пригласить не просто людей для массовости и для количества, а было важно пригласить тех людей, которые тоже участвовали бы в анализе. Это были выпускники с самого начала, которые обучались, и сегодняшние ли слушатели. И при их выступлении одна женщина-преподаватель, она даже плакала. Ну, такая эмоционально она сплакнула, она рассказала, что ей дали курсы. На самом деле она очень много почерпнула для того, чтобы двигаться вперед просто в своей преподавательской деятельности. Очень крепко быть на своем рабочем месте. Время сейчас не очень легкое. Для меня очень важно было пригласить администрацию, и зам главы администрации по работе с общественностью в воскресенье, она пришла хоть на чуть-чуть, хотя у сына был день рождения. Это важно было показать значимость нашего компьютерного центра, потому что, поверьте, что компьютерных центров у нас в городе и в Красноармейском районе Волгограда достаточно много, в том числе от соцзащиты, которые обучают бесплатно тоже различные категории населения, и... К нам не идут тоже толпами люди, но они, они у нас есть. Но чтобы проблем не было, администрация тоже, которая нам помогает и продвигает, должна видеть, чем мы дышим и что мы делаем. Что кроме э, образования, кроме компьютерного образования, мы даем еще э, женщине, и вчера об этом сказала очень хорошо замковая администрация, мы даем вот это вот путевку. Мы даем тот инструмент, когда женщина сама, сама выбирает, что ей надо, и делает для себя основу для жизни, чтобы идти вперед. Нет, мне вчера было очень приятно слышать, что она понимает, для чего мы. Что мы даем тот лотерейный берет, с которым она идет дальше. Это тоже было очень важно. Очень важно было не просто проанализировать а понять и задать вот такой, вы знаете, вот посыл доброты, понимания, это те партнеры, которые были. Это были те женщины, мамы детей инвалидов, которые учатся сейчас писать заявки на, на, на, на том оборудовании, которое у нас есть, вот там новое, новое оборудование, совместить вот это все, эту социализацию, которую мы можем дать тем слоям населения, тем женщинам, которые вот резко нуждаются в этом, самым-самым-самым, это тоже очень важно. Вы знаете, я э, хорошо сплю тогда, когда что-то сделаю, Ну, ну, когда нету какой-то вот черной запятой. Э, это получилось. Причем получилось, мы не готовились достаточно долго, потому что, ну вот табличку, Ирина ее привезла, и мы к этому дню подготовились, и все сложилось. И я, конечно, благодарна Елене Юрьевне, то, что она выпускников, это ее было... Она только могла пригласить выпускников тех лет. То есть мы все вместе сработали. Сработали все вместе, была, естественно, община, была женская группа. Мы всех уже обучили, наших женщин еврейских, только те, которые новые подходят у нас, мы их начинаем обучать. Мне кажется, перед тем, как проводить такое мероприятие, надо понять, что мы от прибивания таблички хотим вообще. Увидеть и узнать для того, чтобы идти дальше. Вот разложив по полочкам все наши задачи и одну большую цель, ну, наверное, тогда все получится. Ну, вот мы ее прибили, мы проанализировали, мы идем дальше, посмотрим. Это вот, вот то, что произошло вчера. Если я удовлетворю... Это было очень здорово, это было неформально, это было очень душевно. Я, э, признаться, вчера была тоже очень тронута, и мне было очень приятно э, слышать э, людей, не, э, неформальный какой-то их рассказ, историю успеха формально, а я действительно видела этих людей, которые от всей души с огромным уважением к Ине, к Лене Шалыгиной, э, к, к, ко всей женской группе, говорили теплые слова. Это было очень приятно и очень здорово. И э, что ценно, что приходили они с семьями, не только люди, те, которые занимались на этих курсах, но приходила мама с дочкой. Да? Э, приходили э, люди, э, и чувствовалось, что в этом э, доме было так тепло, что они не хотели уйти. Мы в начале э, 9 уже начали друг на друга поглядывать, да, с Инной, а мероприятие ведь началось в 5 часов, в четыре часа, люди э, не хотели расходиться, и темы были для разговоров нескончаемые. Поэтому вот это вот ценно, безусловно, вот это вот самая главная ценность э, и этого проекта. И мне кажется, что если сейчас, а сейчас будут в других городах, тоже устраивать вот такие прекрасные презентации и общаться с людьми – это хороший повод. Может быть, и у тех же людей спросить, что они бы хотели увидеть и получить от курсов. Те, которые проучились, те, которые имеют тоже какие-то мысли. Наверное, в этом тоже есть эта идея. И, наверное, имеет смысл нашим девочкам как-то поспрашивать у Инны. У меня можно поспрашивать, а как я была очевидец первой презентации дощечки. Мы поможем, чтобы это прошло неформально и красиво. Вот, наверное, давайте сделаем вот этот этап. Будем волноваться по этапам с табличками, потом займемся следующим. Вот. Наверное, это будет правильно. А, девочки, я, ну, мы, знаете, каждый вторник встречаемся с сотрудниками штата, и условия — это включенность. Поэтому я очень попрошу, прежде чем разойтись, и хочется разойтись с хорошим настроем, проект продолжается, и знаете, как, когда все гладко, это вызывает... Опасения, что куда расти дальше. У нас есть куда расти, мы как бы вскрылись какие-то моменты, это очень хорошо, это э, жизнь, э, мы не стоим на месте, мы развиваемся. Поэтому двигаться будем, друг другу помогать. Но прежде всего, э, э, хочется буквально по одной какой-то фразе от вас услышать, э, Ваши мысли, вашу обратную связь. Какая бы она ни была, какие у вас есть ощущения, послушав вот меня, Свету, Иру, вот Ина рассказала, опытом поделилась. Какие у вас есть? Чем вы уходите? Потому как я все прекрасно понимаю, и мы все люди семейные, занятые, и все ценим время друг друга. Поэтому... Кто включился, можно буквально одним предложением сказать, вот, и будем э, двигаться дальше. Хорошо, что нас собрали по этому поводу, нам все конкретно объяснили, и мне бы хотелось потом еще лично вот, с сыном пообщаться. Есть вопросы, которые я хотела бы вот, ей задать, mm -hmm. но это не сейчас, а после. Uh -huh. Спасибо большое, Маня. Света, э, Света, звука нету? Посмотрите. Я, я хочу сказать, что у нас не только проблема, <laughs> есть еще чем и поделиться, и есть чему научиться, и, по крайней мере, мы хотим. Это уже очень много значит. И спасибо за сегодняшний разговор, он очень продуктивный. Спасибо. Лена Кальницкая, ты выглядишь так, как будто ты хочешь что-то сказать. Я, я пытаюсь нажать, а у меня микрофончик не включался. Ну, я, вы знаете, на одном дыхании сегодня все послушала, потому что ну, реально предвкушение чего-то такого нового, куда мы стремимся, и есть конкретные предложения. Да, я вижу, что нам нужно собираться вот таким вот составом, может быть, даже увеличенным, потому что, ну, я думаю, что и, администр и преподавателям тоже не помешало бы все это услышать. Это первое. Второе. Я достаточно много общалась с преподавателями, администраторами, ну, в большей части в Украине, и услышала то, что каждый креативен, причем у всех разные направления. Поэтому, может быть, знаете, делать какие-то в рамках таких встреч мастер-класс и от кого-то. Например, какой-то мастер-класс проводит Макеевка и делится чем мы, ну, чем богаты, тем и рады какой-то проводит Черкасы и так далее. Вплоть до того, что мы говорили о том, что, может быть, мы можем использовать такой инструмент, как наша виртуальная связь. И, например, в каких-то центрах есть потребность, ну, предположим, там 1С-бухгалтерия, а специалиста нет и нанимать не хочется. А в каком-то центре есть такой специалист, но слушателей, например, три человека набралось. Виртуально мы можем объединиться, и такой курс может быть сделать силами преподавателя какого-то класса для, ну, для многих, скажем так, кто подпадает под то или иное направление. Ну и, соответственно, я думаю, что при составлении концепции и выбора э, каких-то новых направлений курсов нам следует учесть опыт... Э, скажем, не конкурентов, а людей, которые могут в чем-то быть и партнерами, потому что достаточно промониторить интернет, чем мы сейчас и занимались. Мы выбрали несколько курсов для дальнейшего своего развития, и там очень широкий спектр услуг, курсов, как раз то, что на сегодня может быть интересно нашим аудиториям. Ну, пока вот так. Спасибо. Лен, спасибо большое. Девочки. Стесняются, не хотят, не готовы? Нет, готовы, да, на самом деле, наверное, спасибо за этот вебинар, и про это, может быть, где-то думали, понимали, чувствовали, да, но сейчас как бы есть такое уже более, наверное, четкое понимание того, что надо и то, что должно быть. Uh, наверное, надо, вот я тут, наверное, поддержу Лену, что надо сейчас, ну, вот я со своей стороны во всяком случае планирую, надо, конечно, помониторить, посмотреть, что вообще происходит, например, в моем городе, да, какие курсы где сейчас востребованы, где вообще кто рекламируется, потому что иногда мы в своем собственном да, миру и не всегда там знаем, да, что происходит, ну, не только у коммерческих структур. И, может быть, вот такой мониторинг как раз даст возможность, ну, понять вообще, что сейчас востребовано, да, какие там продвижения или какие там еще, да, инстаграмы, не инстаграмы, не знаю, но что сейчас востребовано, наверное, вот надо более серьезно это промониторить, ну, вот это со своей стороны. Ну, а дальше, да, готовы работать, будем, мы а, хотим развиваться, потребность есть, как бы, центр себя зарекомендовал, я думаю, что во многих городах уже это такой определенный бренд, да, уже многие за столько лет нас знают, поэтому тут, конечно, надо какие-то новые идеи, новое развитие, оно должно быть само собой. Спасибо, Лена. Ну, буквально, если есть желание сказать, э, говорим, и, в принципе, мы рассчитывали на часовой вебинар, это станет хорошей, доброй традицией для встреч, э, не просто тратить такое, рабочими встречами, а, и мы все работаем... Э, знаете как здесь наоборот взаимообогащение и иногда такое ощущение что ты вроде как один и хорошие хорошие такие поддержка истории не знаю мотивирует и просто помогает идти дальше поэтому девочки спасибо всем кто сегодня смог большинство мы дальше с вами продолжаем работать и, и Надя, и я, и Ирина. Вот до конца года пройдем такие, сделаем хорошие вручения, ознаменуем наш новый этап и будем смотреть, как развивать наши центры. Спасибо за участие. Запись дополнительно будет разослана, мы делали вебинарную запись, поэтому, может быть, если кому-то пересмотреть какие-то моменты, кто не смог технически...